Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. Сегодня тема нашего расклада будет э, звучать так. К чему приснился СО? Да, у нас э, уже были такие расклады, но я думаю, они всегда будут актуальны, судя по просмотрам. М -м -м -м -м -м. Позиции у нас, наверное, не знаю, карты большие. Сколько влезет, сейчас посмотрим, что и будет. А -а -а -а так, что я хотела сказать. А, по поводу, да, по поводу темы для расклада. У нас будет их много, мы периодически будем да, коллекцию этих видеороликов а, на тему сна, вот все, что с этим связано, потому что, ну, сон — это вторая реальность, по сути, да. И каждому интересно а, каждому интересно немножко разобраться, да, в каких-то знаках, которые он видит, с которыми он встречается в своих снах. Сны же они динамичные, они постоянно меняются, да. Вот, редко такое бывает, что, <coughs> что один и тот же сон, это, как правило, относится к кошмарам. И такие сны надо более подробно разбирать, да. Но, возможно, мы тоже сделаем отдельный ролик по кошмарам конкретно, да. Тоже интересная тема, мне кажется. Ну пока давайте приступать. Первый вариант. Карты большие, сразу говорю. Второй вариант. Так третий. Так. Давайте восемь сделаем, да? 8. Ну или сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, потому что, ну, сны у всех разные. Я не буду прям каждый расписывать, какой смысл. Это же все-таки общий расклад, да? Мы все же собрались просто что-то подчерпнуть, каждый сам для себя, да, а не трактовать полностью под одном гребенку, да? Сны разных людей. Мы такой фигне не занимаемся. Так, давайте. Шесть. Семь. Я постараюсь как бы, да, чтобы более-менее аккуратно все выглядело. Так. Семь. Давно мы с вами, мне кажется, не делали таких раскладов больших. Мне кажется, пора возвращать эту тему, да? Вы выбираете свой вариант. А, так, я буду, возможно, дополнения выкладывать, но это все посмотрим по ходу дела. Все тайм-коды, опять же, будут указаны в описании, все как обычно, ничего, никаких изменений, да? А, если вам не интересно ждать, пока я все карты разложу, да, я для этого делаю как бы заставку. На заставке тот же самый расклад. К каждому видеоролику я делаю заставку. Если вам просто лень ждать, вы просто смотрите на эту заставку, выбирайте свой вариант и слушайте. Так, ну, мы начинаем. Первый вариант. Извиняюсь после коронавируса. Кашель. что у меня не проходит. Ладно, не об этом сейчас первый вариант. Пятнадцатый аркан. Старший, да? М -м -м. А -а -а, так, а -а, я всегда трактую карты по-своему, чтобы там не изображалось. Я считываю энергию, да, вот. Как бы это для кого-то глупо не звучало, Но тем не менее, я это озвучиваю заранее, чтобы не было там каких-то замечаний по поводу иносказания, что там карта не об этом и все остальное. Мы как бы... Таро, это мы... Все мы знаем, да, Таро, оно немножко не про это, да, не про то... Как бы когда что вижу, то и говорю, да. Тут немножко энергии надо считывать. Поэтому о чем я хотела сказать. У первого варианта сон а, у меня такое чувство возникает, что у вас какое-то ощущение это тоски после сна, возможно, появляется, да, или появилось время. А, какое-то чувство потерянного, вот это вот а, чувство растерянности, чувство. Упущенных шансов, моментов, что-то такое от этой карты веет мне. Возможно, этот фон был про ностальгию, да, о каких-то интересных днях в вашей жизни. Или, или это вообще какая-то другая жизнь, которую вы увидели во сне. То есть это не та, не та реальность, в которой вы находитесь, а совсем другая жизнь, которую вы как бы во сне проживали, да? Вот этот сон, он про это, про вот эти ощущения. Плохо это, ну, я бы не сказала. Хорошо ли это, тоже бы не сказала. Это такая гамма чувств, которая, ну, имеет место быть, скажем так, да. Никакого плохого. Я вот отсюда вот вообще не ощущаю вот этого потока. Ничего такого негативного от, от этого сна я не чувствую, не видит от этой вот такой энергии, да, что-то такое предупреждение там, да, что вот сейчас что-то с тобой произойдет Нет, такого нет. Это чисто ностальжи, просто ностальжи, да? Люди, которые первый вариант выбрали, это какая-то у вас хандра, тоска вот связанные возможно с накопившимися в реальной жизни делами, да, и какими-то за, какими запарами, которые, ну, просто у вас, а, а, как бы это объяснить, вот это произошла синергия, да, у вас, в вашем разуме, и вот такой вариант, как бы, потерянности в вашем сне, как бы, да, Сгенерировала вот эти вот события вот это, все, все, что там связано Но картина маслом она такая Что вы просто-напросто устали Вам нужно отдохнуть Возможно, вот об этом карта Это хочется вам сказать, поведать да? Давайте вытащим одну карту Из другой колоды Сейчас Для дополнения Подсказка, да? Давайте так назовем. О, две карты выпало. Сейчас вот одну вытащим. А, ну вот, да. <coughs> Двойка мечей, да, и повешенный. А, с пятнадцатым старшим арканом. Но ну, это все, я говорю, про тоску, про, про чувство потери. вот Ушел поезд, вот это вот все. Про вот это. Про какие-то нереализованные планы. Или еще несовершенное, да, но вот это вот чувство, оно вас во сне преследует, И после сна такой, ну, после вкуса оно такое, ну, не особо приятное, я бы сказала, да, ну, это также бывает, как смена сезонов погоды, там, еще остальное, да, но у всех свое время любимое, ну, как бы, это просто надо пережить, вот про это все. Первым вариантом закончили. Я уже тут не буду высасывать из пальца. Давайте продолжаем дальше. Второй вариант. <coughs> Шестерка воздуха. Ну, тут, если тривиально, ну, в принципе, у меня такие ощущения тоже от этой карты идут. Что это про, про путешествие? У вас вообще, в принципе, я так понимаю, да, вот кто второй вариант выбрал, вам очень интересно сны сняться. Они все необычные. Они никогда не повторяются. А... Тут про... Ну, знаете, вот тут как на изображении тут, да, показано. Корабль в океане, да. Все за И, и каждый... Смотря какой вихрь, да, вот этот ветер куда подует, да, туда и паруса потянут, корабль. И вот никогда не знаешь, что за... За... Этим ветром, да, грубо говоря, ветром перемен, что вас ждет. И здесь вот про перемены постоянные у вас. А, динамичная у вас жизнь должна быть. Не факт, что она есть на самом деле, но это происходит во всяком случае а, из-за вас самих. То есть вы сами себя ограждаете, как правило. Но в ваших силах да, сделать свою жизнь более насыщенной, динамичной, такой же, как энергии от ваших снов, вас порой и распирает, и от недоумения, да, от, от такого количества событий в ваших снах вам хочется, ну, просто взять и что-то начать делать, но суть в том, что вы не знаете, к чему, да, с чего начать, грубо говоря, да, к чему вот этот вот сон ваш снился, это к каким-то переменам в вашей жизни, и эти перемены, они уже на пороге, вам нужно только просто взять этот шаг, сделать, я не знаю, с чем это связано, но это связано с прям, ну, Резкий, резкий такой, знаете, выброс адреналина, вот прям хочется взять и просто вот сидя, ну, вот сейчас, да, за столом, мне хочется просто взять нафиг. И со всех ног бежать куда-то на улицу, фиг, знает куда, вообще, зачем, да, но ну, это для чего-то нужно, и для этого энергия колоссальная, вот внутри сразу собирается. Вот. А ее как бы, может быть, и не было, да, но ну, резко вот так вот а, а, адреналина, взрыв вот, вот откуда-то не возьмись, происходит. Взялся и, и, и все, и хочется туда, вот куда-то вот рваться, бежать, что-то делать. Вот, вот какая-то движуха, вот про вот это все у вас. Вот этот сон, он про движуху. И сейчас давайте еще для уточнения подсказку вам сделаем. Вытащим подсказку для второго варианта. Вот смотрите, девятка жезлов получается, да? Если в плохом варианте ее как бы рассматривать, то это, ну, как бы про то, что вы там загоняетесь, возможно, местами, про какую-то, знаете, а про истощение, вот так вот может быть. Но в вашем случае я прочитаю, протрактую по-другому. Это наоборот, у вас внутри кипит энергия. Эту энергию нужно выплеснуть из себя. И так как вы зашли на мой канал, выбрали именно второй вариант, это просто призыв к действию. Хватит анализировать, просто возьми и сделай. Вот это вот про ваш вариант, про ваш сон. Я надеюсь, я вам помогла. Мы движемся к третьему варианту. Все, третий вариант. Я вас приветствую. Десятка воды. Тут, знаете, мне что-то идет, веет предками вашими. То есть что-то вот связано с вашим родом. Как ни странно, да? Род. Возможно, кто-то из покинувших вас, близких вам людей, да, дают вам как бы подсказки, хотят вас, ну, как бы, я бы не сказала, что предупредить, а скорее они хотели бы посмотреть, как вы живете да, но у них нет возможности сделать это, плоскости, когда они были живы, да, то есть, это, грубо говоря, позвонить, спросить, как дела, или приехать в гости, или выклини в гости, да, тут про вот эту вот любовь абсолютную, безмерную, да, вот эту вот любовь бескорыстную, самое главное. Тут, тут все про любовь к вам, как к младшему, как к подопечному, вот про это вот идет речь. Негативный о краски я здесь не буду говорить, потому что ну тут как бы а, просто весточку вам сделали, дали, да, весточку о том, что вас, вас любят, вас знают, а, вам желают добра и чтобы вы были счастливы. Возможно, это карта для тех, кому сейчас тяжело морально, да. И вот этот сон, он предвещал не беду, а хотел показать, что вы нужны, вы нужны этому миру, вы нужны этим людям, и вы уникальный человек, который, которого, о котором всегда говорят, Плохо, плохо не важно, имею в виду, ну хорошо всегда, вот скажут, кто-то в любом случае при любом разговоре о вас всегда хорошо от, от, отзовется, а, вспомнит какие-то смешные моменты с вами связанные, да, а, что поинтересовался бы, вот, интересуются, вернее, эти люди, да, что, что, ну, я имею в виду, сейчас про живых говорю, они, бы, они интересуются всегда ваши, вашими переменами в жизни, особенно в лучшую сторону, в хорошем смысле, не для того, чтобы там вас глазить, что-то прям сказать, нет, нет, мы сейчас не про это, а, это, это карта о том, что не раскисай, все плохое уйдет, но хорошее с тобой всегда останется. Не надо рефлексировать вот про это, расслабься, расслабься и знай, что тебя берегают, тебя любят, тебя ждут, ну не, не, не в огромном мире, да, я не про это сейчас говорю, тебя ждут. Твои близкие, да. Они тебе, тебя всегда поддержат, они тебе помогут. Не надо на себя все взваливать, да. Ну, всякие бывают люди. Некоторые в себе все это последнее держат, а потом у них там то одно, то другое, грубо говоря. То голова тоже поболеть начинает. Ну, потому что это.. это, Как это называется, то слово я забыла? Ну, короче, это все вылазит. Психологически вот эти вот они, пробелы, они вылазят в физическую ваше оболочке. Вот, поэтому вот так вот. Давайте вы, вытащим, вытянем еще одну карту. Подсказка для вас в этом сне. Рыцарь жезмов. Ну, тут про про то, что вы можете положиться на своих близких. Скорее, вот так вот я бы это охарактеризовала карту. Вот реально, вот именно не быть ведомым, ну, прям с головой до пят, да, с головы до пят, а ну, там, где вы не вывозите, дайте понять близким, что вам нужна поддержка, что, что вы хотите, чтобы у вас... Где-то подменили, где-то что-то. Ну, вот, ну, вы сами понимаете, о чем речь. А какой бы извращенной форме вам сны не снились, да, вот на которого сейчас загадали вариант этот, да, а знаете, что этот сон он про вашу неуверенность в реальной жизни, там, где вы не преуспеваете из-за огромного количества проблем. Это просто проекция, вот она в такую, в такую форму, возможно, выплеснулась у некоторых людей, кто выбрал этот вариант, которые думают вот то, что я говорю, и, я, и думают при этом, что она несет. да у меня там вообще трэш во сне был. Нет, это, это просто ваша извращенная фантазия, она у всех извращена, но у всех по-разному, да. И э, вот эти вот, э, возможно, кошмары, вот этот, который да, вам не очень во сне как бы, понравился, то, что с вами происходило, это все от того, что вы в вашей физической да, форме вы не очень, как бы, вы не вывозите сейчас. И эта карта говорит, да, обе вот эти да, карты говорят о том, что вам нужно положиться на близких. Вот и все. Вы слишком запарились, вы устали. Ну, сделайте вот одно. Вдох-выдох, да, и просто присядьте, отдохните, налейте чайку, накройтесь пленником, поспите, что-нибудь сделайте, вот чтобы вот не идите, не готовьте мужу и детям, пусть они сами там на кухне хозяйничают. Сделайте себе выходное, да, и, потому что, ну, если вы сами за собой следить не будете, ну, как говорится, никто, даже ваши самые близкие в этом плане, как бы, люди... Они, даже если они видят вот эти ваши э, слабости, они из уважения к вам, они не будут не потому, что им безразличного нет, а, а именно потому, что вы сами не даете вот э, как бы сигнал э, зеленого света, да, они не могут просто взять. Ну, потому что вы человек такой сами по себе, я так понимаю, да, что вот вы упахиваетесь просто до состояния вообще, ну, нестояния. И при этом, ну, как бы вы много делаете для людей, и люди уважают вас, любят, ценят. Вам нужно просто начать уже пользоваться своими вот этими да, привилегиями, а вы что-то как-то тормозите в этом плане. И все так же вы по старой схеме, да, пытаетесь что-то как-то кому-то доказать. Ну, а вам кому доказывать? Вы уже своего добились. Вот реально, вы уже своего добились. Просто возьмите уже, дайте, как бы, близким поухаживать за вами. Вот тут об этом. Короче, я тут что-то долго-долго разговорствую. Давайте, все. Я призываю вас к отдыху, я призываю вас к э, ре, реорганизации э, вот этих дел, да, и последующие, как бы, да... Э, вот эти вот тех, тех дела, которые вы не успели сделать, перепоручить их другим людям. Все. С вами закончили. Четвертый вариант. Луна. Ну, что я могу сказать? У вас в башке космос. У, вас, у вас. Короче, у вас вот эта чакра с космосом, которая связана, она у вас прям прокачана, она сейчас активно работает. И у вас инсайты какие-то происходят в голове. Да? Возможно, вы еще не до конца вот эти сны можете трактовать. Но ничего страшного, вы научитесь. Я тут вам в этом плане особо не подскажу, потому что вы тот человек, который должен сам себе лично трактовать свои сны, у вас а, достаточно опыта с этими снами, в принципе, то, что, ну, сколько лет вы на свете, да, живете, каждый день вы видите, путешествуете в своих снах, какие-то, а, скажем так, а, аналогии, да, какие-то, да, а, какие-то общие вещи вы должны уже понимать, а, что к чему там, да, Просто вам нужно немножко структурировать по-своему, потому что вам вон даже на самом деле обычные вот эти сонники, да, они вам не, не подойдут. Лучше в этом плане обращайтесь к своим близким старшим, кому можно, да, просто между делом там поинтересуйтесь, а к чему вот это снится, к чему то снится. Но не для того, чтобы воспринимать эту информацию как чистую конкретно для вас тоже подходящую монету, а просто сделать ну какие-то там пометки у себя в голове, да. А, но как бы ми, почему нет? Пусть имеет место быть, да, э, такая стандартная трактовка. Но у вас тем не менее своя должна быть. А, тут э, на самом деле я бы вам советовала немножко заземлиться, а, как-то вас понесло что-то. Ну, возможно, у некоторых трансформация сейчас происходит, вот он как бы сильно Тут я советовать не могу. Тут сны о том, что вы какой-то прям путешественник, я моя. Еще есть а, маленький процент людей, наверное, которые будут смотреть. А, это люди, на которых кто-то пытается воздействовать. Вот так я характеризовала. Насылает на вас какие-то каких-то сущий, да, которые, возможно, во сне там, Я не скажу, что они вас пугают, что для этого силенок маловато, да. Я скажу, что они пытаются вас, возможно, переманить, соблазнить, что-то как-то вот, <coughs> вот этим попахивает, да. Типа договориться с вами, да. Вот. Чтобы с вас что-то поиметь в любом случае. Давайте подсказку вытащу, на этот вариант ваш... Ну вот, девятка детей. Заземлиться вам надо. Знаете, для чего вам это нужно? Как я раньше уже сказала. А для того, чтобы... Во сне, да, многие... Ну, процентов 98-97, да. Людей, даже те, кто практикуют, они не... Всегда способны контролировать там свои сны и все остальное. И я бы не советовала вам заходить далеко в своих снах, да, куда-то блуждать, путешествовать. Потому что, ну, на вас ведутся какие-то вещи, вас поджидает такое впечатление. Это, если утрировать, то вы идете из магазина, а вас там за, за подворотню там, ожидают вот, вот эти вот... Засл засланы эти казачки, да, грубо говоря, которые вас хотят грабануть, а вы ничего об этом не подозреваете. И поэтому я бы вам просто посоветовала, ну, вот если так же утрировать, да, доставку заказывайте на дом вот этих продуктов, лишний раз там не ходить, чтобы по магазинам, да, вот эти, ну, грубо говоря. Поэтому ограничьте, вот даже если вы с спите, вот не ставьте себе такой задачи прокачаться, да, по, по внутренним вот этим вещам сделайте более лайтовые вот диаметры, куда вы там заходите в своих снах, да, вот сделайте небольшую себе вот буйки вот в море же есть, что вы далеко не заплывать. та же самая ситуация у вас вот Вам нужно поберечься, потому что вам не нужно, я бы не сказала, что вам нужно как-то сильно защищаться, что-то там делать, нет. Ну, просто нужно, ну, как бы забыльки сейчас не заплывать, пусть они там это дела свои делают, они вам вот, ничего не сделают, потому что у них нету, вот, как бы, вот доступа к вам у них нету. Какой смысл им еще как-то увеличивать, да, если они и так вам никак не подойдут, если вы не зайдете вот за эту грань. Поэтому я вот так скажу. Либо, либо просто, ну как бы сильно не это самое, как... Не уходите в эзотерику сейчас. Заземлитесь немножко, живите обычной жизнью, более заинтересованность, чтобы у вас была в вашей реальной жизни. И еще плюс, плюс к этому, вот будьте себе там поставьте, в вашем не знаю, как это выразиться. Я даже не знаю, правда, как это сказать. Но я надеюсь, вы меня поняли, да. Вот вы, это человек, который пловец, да, в море живет там. Профессиональный пловец, да, все дела, но в данный момент. Там погода не самая благоприятная для того, чтобы, да, какие-то бить рекорды, выходить за пределы своих возможностей и все остальное, да, у вас сейчас там акулы плавают, поберегите себя, как бы, да, зачем вам лишний стресс, так что так вот, все, с четвертым вариантом, я надеюсь, вам помогла, пятый, пятый вариант А, тут про ближний круг, или не ближний, скорее, ну, короче, это про, это, этот сон был про то, что у вас, а, про вас, в, ну, в каких-то кругах ведутся разговоры, да, не совсем понятные для чего, какую смысловую нагрузку они несут, но они ведутся. Вот просто-напросто у вас чуйка сработала, вам сны говорят об этом. Лишний раз просто не трепитесь О своих о достижениях Да и даже о несчастьях Или там неудачах И всем остальном Особенно каких-то ну, вот, ближ... вот то, что с вами вот Недавно произошло Вот об этих изменениях лучше вообще никому не рассказывать Из вот этих людей Которые не относятся к тем самым Избранным вашим людям да просто не знаю такие же сотрудники как и вы на работе с которыми вы там просто не знаю в курилку вместе ходите там да не знаю руки моете в сортире вот из, из этой серии или там в одном помещении работаете да не особо там контактитесь, или или или вы общаетесь просто ну в определенное время там работы во время работы выйди нибудь короче вот так вот ну, потому что там будут какие-то курицы или петухи, да, которые будут, которым интересно просто между делом потрещать о вас. Не знаю, зачем, для чего. Ну, вот такое бывает. Давайте карту одну вытащим для вас. Четверка монет. Угу. Ну, тут карта просто подтверждающая про то, что все свое как бы, да, при себе. Вот про это. Тут, как бы, заострять не о чем особого внимания. А, тоже могут сниться кошмары. Вот вы, может, вам приснился кошмар, и вы перепугались, думаете, там, может, к этому, к смерти или еще что-то. Не-не, это не про это. Не переживайте. Это... Какой бы страшный сон не был, но этот сон просто вас предупреждает. Вот именно предупрежди... предупреждает. Не вносите ссор из избы. Какой бы этот ссор не был. Хороший, плохой и еще остальное. Так, пятый вариант. С вами прощаюсь. Давайте шестой вариант. Сейчас, секунду. Что-то вот от этой карты видит. Ну, ничего такого, да, кажется, да. Но вот у меня ощущение от этой карты, от вашего сна непосредственно. О том, что вы что-то забыли. Очень важно. Возможно, сам сон вы забыли, да, а он как. Вам по ощущениям казалось важно. Это связано с вашими бабушками, дедушками. Почему-то мне так идет. Но с какими-то старшими людьми. Это связано с вашими а, предками. Но именно теми, которые вы застали. Такое впечатление, что по вам тоска, и вы эту тоску чувствуете, и она ну, как будто потеряли связь, да, вот. И э, эта тоска, она энергия вот этой тоски, она к вам перешла, но вас так как связи, так, как таковой физической, не осталось, да. Ну, так обстоятельства сложились, я не знаю, может, там телефон не купили или еще что-то, всякое бывает, там не знаю, может, это там непонятно, как с почты дела обстоят, чтобы даже элементарные письма написать, ну, или вы просто забегались, да, в этом потоке жизни. Все равно через сны вам эти вот вещи, они приходят, вот тут про это, да. Давайте подсказку, вот еще. Смотрите, карта умеренности вышла. Эм, хочется вам посоветовать, обратитесь к корням. Потому что что-то вот как-то вы отошли от своих корней. Вот про это здесь кар карты говорят. Если у вас нету вообще там, да, предков, ну, я не знаю, серии бабушек, дедушек, там и... А, не знаю, ну сирота, или, или рано потеряли, или, или вообще не помните, или не застали. Тут, тут короче говоря, вам нужно, э, значит, вам нужно немножко в себя обратиться вовнутрь, да. Потому что ваша жизнь, она немножко не в ту. Не, не сказать не в ту. Вы, короче говоря, вот сферы жизни есть, да, вот, я не знаю, там, работа. Здоровье, любовь, там, личная жизнь, да. И вот вы как-то ушли в какую-то определенную сферу жизни, да, вы там преуспели, возможно, но ваши остальные сферы, они очень сильно проседать стали. из-за этого, ну, тут непосредственно это связано с вашим корнем, стержнем, это внутренний биологически, то, что с вами непосредственно связано вот, вот этой нитью генов, да, как еще это выразиться? Надеюсь, да, до вас дошло. Это бабушки, дедушки, там, я не знаю, старшие какие-то люди, которых вы любили, уважали, там, все остальное. И надеюсь, они у вас все еще в здравии, в добром, да. А, у кого они есть? Вот вам нужно выделить время на это. Тут про это. Ты слишком Переориентировался, ну, как бы, из-за этого мы проседаем вот эти сферы жизни. Обратись к нам, грубо говоря, призыв к этому. Так, шестой вариант. А, это был шестой, давайте седьмой вариант. Есть некогня. кто у нас? Это как колода, это я не пользовалась уже сколько лет года два наверное а нет может год около года да я был уже вроде склад с этой колодой давайте посмотрим что висит никак мне кажется это либо паш либо рыцарь да А это рыцари у них так называется в колоде. Да. О, так, так, так, так. Вестник огня. Рыцарь, да, значит. Давайте я считаю эту карту, попробую. И ваш, ваш сон. У некоторых э, затяжные какие-то негативные послевкусия от сна. Да? Какие-то негативные вот, вещи снятся постоянно. В последнее время, вот, во всяком случае, тут идет об этом. У некоторых У некоторых к вам приходят вот эти вот, как называется, инкубы сукубы, да, через сон. И вы отдаете свою энергию, да? Я надеюсь, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. То есть у вас нету иммунитета к этим приходящим к вам существам, да? Вы отдаетесь. А еще я могу говорить о том, что в реальной жизни, да, вы какой-то дерганный человек стали. Экспрессивный, дерганный. Вот вам нужно. А это все от того, что вы постоянно ожидаете а, каких-то короче, вы постоянно в ожидании чего-то, да, ожидание хорошего, понятное дело, да, но это вот хорошее, оно не в том, Формате, возможно, к вам приходит и вы как-то разочаровываетесь. Вот это вот у вас а, угнетает постоянно в реальной жизни и вот вот эта вот экспрессивность она в, на, на негативную вот выкручена, тумблер, да? Короче, люди, которые этот вариант выбрали, вы какие-то очень неспокойные. Вы находитесь не в своей тарелке, не, в сво... не на своем месте. Не... У вас нет чувства самобытности. У вас нет чувства с... какой-то реализованности, внутреннего удовлетворения от той жизни, которую вы ведете. А еще могу сказать, что вы очень слабы. Морально, духовно, физически, по всем показателям вы слабые. Я не пытаюсь вас унизить ни в коем разе, не думайте об этом в таком ключе. Вы истощены. Вы распыляетесь на микро какие-то на микротрещины, да, этих трещин становится все больше, и в итоге ваша склупа, она, она уже все, она вот эта защитная, она уже не выдерживает, она скоро вот-вот и рассыпется. Какой вам совет от сна? Тут даже не больше, не столько про сон, сколько про ваше нынешнее состояние, говорят, Туз мечей. Ну, я бы вам так сказала. Вам нужно вот эту, видимо, скорлупу свою добить до конца, да, чтобы перейти в какое-то новое состояние. Или э, эта еще карта может говорить о том, что если у вас совсем все плохо, да, вы выбрали этот вариант, и все, все у вас там совпадает, и все остальное. Эта карта говорит о том, что возьми себя в руки, собери в кучу себя, да, из вот этих трещин, что ты там, из осколков во что-то превратилась, превратился, да, Выкуй, выкуй меч вот этот, да, вот этот стержень внутренний. Стань сильнее, преобразуйся, трансформируйся. Сделай себя просто неуязвимым человеком. Вот о чем тут еще речь идет. Вы слишком слабы. Вам нужно стать сильнее. Да, это звучит э, как в воду пернуть, но <laughs> я что хотела, то и сказала. А все остальное уже как у вас отложилось, как вы это поняли и все остальное. Возможно, подсказки будут в других вариантах. Может быть, вот так вот. Посмотрите. Или в других раскладах моих тоже посмотрите. Надеюсь, вам чем-то помогла. Ладно, давайте восьмой вариант. Фу. Вот ну, как на этой карте изображена, да, молодая русалка, да, вот я тоже в себе в голове представляю вот вас э, как вот в основном девушки, да, ну женщины у которых их сердечная вот эта вот о, сфера жизни, она не устраивает, разочаровывает, тяготит, вот какие-то такие тянущие чувства, вот эти подложечки неприятные, да. Связанные с мужчиной каким-то. Ну, я не знаю, может, не с мужчиной, но с объектом вашей любви, да. Мы не будем тут говорить, что у всех стандартные, когда как бы, ориентированность на противоположную пол. Может, ну, всякое бывает, да. А, так вот, о чем я говорить хотела. Вы очень сильно переживаете момент, связанный вот, либо с разрывом, либо с а, поездкой, либо с молчанием по отношению к вам, да, с затяжным вашего вот партнера. И это настолько... Долго уже происходит, что ну, пора уже, как бы, да, отпустить этот момент. Сны у вас вообще практически могут... Ну, не снится. Или, во всяком случае, они не запоминаются. Они какие-то опостылившие, серые, какие-то такие блеклые. Да? Все это связано с тем, что ваша сердечная, вот это ваша чакра, да, вот все ваши мысли, ваша душа, вот все. Вы всеми фибрами души думаете не о человеке, нет а о ваших взаимоотношениях, которых, по сути, уже нет. Это вот я не знаю. Это про, например, вот вы стоите да, на палубе, да, ваш корабль уже ушел, он уже пересек, я не знаю, экватор, уже достиг другого континента, а вы все еще сидите и думаете вот спустя столько лет, как бы я сейчас там на этом корабле время проводила. И все остальное, да? Тут про это. Вам не важен сам человек, вам вы вот отношения ради отношений. Вот а, что ты с этим, по этой теме связано. Давайте подсказку. Сны какие-то какие вообще очень блеклые. Как-то суррогат на... Слово суррогат, да, вот у идет. Это про... Ваше состояние, оно искусственно, вы его сами спроецировали. А зачем? Давайте подсказку лучше. Вот вы же, вы же, блин, сильная женщина. Зачем вам заниматься этой херней? Уже, не знаю. Посмотрите уж беременна в 16, может, он полегчает. <св> не знаю, что вам еще посоветовать. <св> вам нужно с, с вот этого дна эмоционального вот, истощения подняться. А для этого, знаете, что вам поможет? Клин клин им вышибает. Вот этот принцип. Вот вы вот сейчас вот в этом говне копаетесь, да, а вам еще фура этого говна надо налить, чтобы уже все, да, до, до конца. Вот про это тут... Я не знаю, в какой момент у вас это произошло, да, но э -э в какой-то момент вы начали циклиться, вот, вот это я хочу сказать. Вы даже сами не поняли, как это произошло. Но я и не могу сказать, что это вот на вас что-то наведенное. Нет, это вы сами. Видимо, вы в какое-то свое время, да, когда с вами вот это ну, происходило, вы не совсем адекватно реагировали, вернее, неадекватно, а вернее, как-то маску вот этой безразличности, возможно, надели. возможно, у вас вот это немножко отмороженное состояние было, да, в момент вот этих событий. И... Потому что это форс-мажорная ситуация. Вот это она чрезвычайная была, да. И в таких ситуациях вы, как правило, ведете себя, ну, как железная леди. Не знаю, какой, ну, как, как, как эм, прагматичный человек, короче. Жесткий, прагматичный, сильный, волевой, да, человек. А на вас накатили вот эти все эмоции и чувства спустя, возможно, 7 лет, 10, 15 полгода два года уже отношений нету уже каждый живет сам по своему ну вот у вас <coughs> вы жили жили и вот так резко вас и вы короче зависаете <coughs> да вот уже сделайте какой-то вот это. Не знаю, переориентируйтесь на что-то новое, да, да, да добить уже до того, пока вам уже противно не станет, да, вот эти все, Про эмоционируйте все вот эти вещи, да, уже все, уже когда уже, блин, там уже и даже и с пальца невозможно будет высосать, у вас уже настолько это просто отвращать будет, что просто невозможно, и вот тогда, да, тогда можно как-то переориентировать, так проще будет. У вас, кстати, много с этим, с, с такими вещами связано, с делами, с привычками, с, с этими, с, а, ну, даже вот а, с вредными привычками, да. Вот, вот прям вам этот подход подходит, как бы это как бы ни звучало. Все, с вами я закончила И, Так, это у нас кто? Девятый вариант, да? я могу сказать, что вы подвержены влиянию. Тут человек во сне постоянно подвергается какому-то влиянию извне. Будь чье-то мясо странно, причем еще, вот когда вы просыпаетесь, да, чаще всего вы забываете сны, но это в принципе нормально, ничего там такого нет, экстраординарного, да. А тут суть в другом тут. Вы, короче, как будто вас, знаете, прочистили, и вы э, забыли все, и типа живете дальше, но <свистит> <свистит> ментальное ваше э, самосознание, да, вот это вот, оно, короче, нуле какого-то. Вас поджирает, ну, тут я так могу сказать зачем, для чего. Это уже отдельный разговор. Подсказка. Давайте вытащим. А возможно, кстати, это близкие вам люди. Ну, или не совсем я правильно э, обозначила. Не близкие вам люди, а близко расположенные к вам люди. Вот так вот я обозначу. Бы... Это не те люди, которые возле вас. А некоторых целенаправленно сживают прям. Систематизированно. А сон как такового я у вас сна не вижу, я вижу, что у вас а, искусственно чистый лист, вот так вот вы после пробуждения, да. И все, и вы живете дальше. Какая-то серая <coughs> жизнь жизнью <вот> там. <coughs> Если у вас это ничего не трогает, это, это не ваш вариант. Вы берете другой. Тут что-то вот. Про, про вот это вот. А если вам не подходит, значит, не ваш вариант. Ладно, давайте еще вот, парочку. Короче, идите, обращайтесь к специалисту. Пусть вас лечат. Это ненормальная ситуация. Все. Десятый вариант. Тоже какой-то израненный зверь. Что за последние варианты такие странные? Десятый вариант – это люди. Вы тоже там с кем-то? Ну, вот пятерка, да, она как бы... Э -э, вот тут, вернее, ну, предпоследний вариант. Тут говорилось о человеке, на которого у вас здесь. То есть, который без защиты, по сути. Здесь человек <клево> <клево> воюет вообще прям конкретно. Ну, это тоже истощение про происходит в связи с этим. <клево> Давайте посмотрим. Ну, что я могу сказать, у вас так она и продолжается, и будет <coughs> продолжаться ваша война. Короче, вот тут э, у вас война с, с вашим противником, да, грубо говоря, э -э, магическая или еще какая-то эзотерическая, короче, или физическая даже, возможно, для кого-то. <св> а вам нужно, короче, разойдись. Вы, Короче, у меня тут такая ситуация в башке всплывает, что вы на одной территории находитесь, и у вас, как бы, э -э, борьба идет за власть. Абсолютная власть, связанная вот именно с территорией. Вы не можете поделить свою территорию вот эту сферу влияния, вот это все, да? Пока кто-то из вас не поменяет вот это место, не решит поменять эту вот сферу, грубо говоря, территорию, да? Некоторые вообще под одной крышей живут там, я не знаю, годами, блин, между собой, не чтобы там переехать. Вот тут про это, это, это все говорит. Как Меняйте место жительства для некоторых. Прямой текст. Хватит э, отстаивать. Просто как бы отстаивать то, что ну, вам никогда не отдадут. Тут про это. А, вам нужно... поменять место жительства для некоторых, для некоторых в сферу влияния. Потому что то, чем вы сейчас занимаетесь, это просто долбежка в стену, грубо говоря. Это не связано с тем, что вы какой-то слабый человек, и вы не выиграете. Да, мы, может быть, через какое-то продолжительное время вы выиграете. А... Но вы знаете, есть выигравшие, которые ну, как на войне, вроде выиграли, а столько потерь, но ну, у вас такая же фигня будет. Я бы вам посоветовала с теми ресурсами, что у вас сейчас есть, во что-то другое, просто идти в сторону и всё. Зачем вам бисер перед свиньями? Реально, вы сейчас бросаете бисер перед свиньями. Прекратите заниматься херней, да, грубо говоря, вот почему это. Я тут уже очень много карт, кстати, вытащила, относительно других вариантов, тут вот про вот это. Уважайте себя, цените себя. А то, что другой как вас оценит человек Это вообще вас не должно парить Тут про это На этом я с вами прощаюсь До следующего видео Подписывайтесь, оставляйте комментарии Предлагайте свои темы Увидимся в следующем видео Всем пока-пока